Окей, Брайан Трейси, ребят, просыпайтесь, будьте активными, не будьте там, как на заборе сидят. Старайтесь комментировать, старайтесь коммуницировать. Итак, Брайан Тресси – это один из ведущих экспертов в мире, мотивационный спикер, тренер по продажам и автор своих бестселлеров, да, то есть книг по продажам. И я на Фейсбуке слежу, за различными тренерами запада смотрю что они пишут что они создают нового и однажды брайан опубликовал отличный вопрос на своей фейсбук странице которые вот вы могли видеть как называется тема этого поста и прежде чем мы погрузимся в это я думаю что вы осознаете что это очень фантастический вопрос потому что ваш ответ многое скажет о вашем мышлении, особенно когда дело доходит до богатства и изобилия и вашего построения бизнеса в сетевом маркетинге. И не так давно я смотрел, как только вот он опубликовал, и буквально на следующее утро этот пост набрал более 600 комментариев. Конечно, я не читал их все, но взглянув между а вчерашним днем, да, то есть на тот день и сегодняшним я бы сказал, что более 95 выбрали один ответ. И вот вопрос, ребята, чтобы вы предпочли найти настоящую любовь или 10 миллионов долларов, жду ваших ответов. Чтобы вы выбрали найти настоящую любовь или 10 миллионов долларов. Окей вот это и печально, ребят, вот это именно и печально, что действительно и в этих 600 э, комментариев да, 95% выбрали или деньги, или любовь. И это очень печально, потому что большинство людей даже не приходит в голову, что вы можете выбрать и то, и другое, вот и то, и другое. Я знаю, что вопрос был задан, чтобы выбрать один ответ. Но люди с менталитетом истинного изобилия никогда не выберут то, либо другое. Теперь я понятия не имею, на что Брайан Трейси клонил. Мне придется, наверное, позвонить ему сегодня и спросить. Но он не принуждал меня написать комментарий либо создавать эту трансляцию, потому что очень много людей страдают действительно от, огранич... от ограниченного менталитета. И я должен сказать вам, что еще около 7 лет назад я сам не задумался об этом вопросе тоже. Я в своем бизнесе уже более 6 лет, и можно сказать, что я был сильно завален различными книгами, аудиокнигами по саморазвитию. И однажды я прочитал маленькое... Сокровище под названием Секреты мышления миллионеров. Э, Т. Харф Экер э, э, его написал. Ребят, кто-нибудь читал эту книгу? Секреты мышления миллионеров. Харв Экер написал. Т. Харв Экер. Ну вот, можете как бы поискать этот ресурс, обязательно почитайте. Я думаю, он очень много вам даст осознание, очень много интересно вы сделать определенных идеи выборов своей жизни и это очень действительно поучительная книга которую я очень рекомендую для всех кто хочет разбогатеть в ней он рассказывает о 17 принципов богатства о которых он подробно рассказывает и вот именно 17 различий мышления богатых людей от бедных и среднего класса они представляют собой определенное сочетание взглядов, убеждений, мыслительных определенных процессов, как они относятся к деньгам. И во всяком случае, одно из этих различий богатых людей, о котором говорит Харвекер, это богатые люди думают и то, и другое, а бедные люди думают или то, или другое. Т Харв Экер. Можете просто Харв Экер написать, либо Т. Харв Экер. Секреты мышления миллионеров. Либо, ну, она может по-разному немножко называться, может просто мышление миллионеров а, называться. Ну, как бы каждый транскриптор, да, каждый переводчик и каждый издатель может немножко перековеркать название. Так вот, а главная вот эта идея, которую а, доносит. Автор, одно из самых главных различий, что богатые люди думают и то, и другое, бедные люди думают или то, или другое. Поэтому вам нужно всегда думать почти как у Нестеренко. Это может у Нестеренко почти как у Техарвекера. То есть, я уже говорил на многих трансляциях, что ничего нового, что многие тренера и гуру преподносят на рынок, это уже не новое. Это э, просто смоделированные идеи Запада. Так вот, и всегда думайте с точки зрения изобилия, да, то есть э, позволяйте себе думать, что одно не может сопоставляться без другого. Вы не должны размениваться на малое, вы должны размениваться на многое. Э, и старайтесь постоянно на любые возможности говорить, а почему бы и да, да, то есть не почему бы и нет, а почему бы и да, почему бы, вот, я встретил книгу, почему бы ее не прочитать? Вот мне предложили бизнес-направление, почему бы не попробовать? Либо мне э, предложили запартнериться, вот знаете, как многие сетевики. Вы можете даже найти, вот почему я создал обсуждение в, в нашей группе networking, да, то есть где вы можете знакомиться. Вы можете найти э, друг друга, познакомиться, найти общие точки соприкосновения и создать вместе что-то интересное, какую-нибудь движуху, какой-то флешмод. Возможно, вы захотите выйти в интернет и уже сделать какой-то мастер-класс совместный, потому что все, э, все приходит вовремя. Желание обладать и теми другим тоже. Если не хотелось ранее, значит, не было необходимости. Да, есть еще очень интересное понятие такое, что на данный момент, на данный момент времени мы делаем все максимальное, что в наших силах. То есть... Э у человека есть свой уровень осознанности, у человека есть свой уровень готовности. И на данный момент, вот многие говорят, ты совершил ошибку, либо ты неправильно поступил. Но на данный момент времени человек поступил так, как он максимально мог поступить по своему уровню мышления. И это не значит, что он не был прав. Просто ту, э, э, на данный момент он обладал теми уровнями мышления, тем уровнем знаний и осознанности, которые предопределили его выбор, либо его действия. И поэтому надо постоянно обучаться. То есть не стагнировать, то есть топтаться на месте и думать, что как бы все придет само, а вот вы обучаетесь. И я уверен на 100%, что после моего с вами общения, да, то есть после этих 10 дней, вы уже не будете прежними, те, которые пришли 10 дней до тренинга. Да? То есть вы узнаете такую информацию, которая повлияет на ваш выбор в дальнейшем. Это означает то, что ваш уровень осознанности поменялся. Вот для меня это было когда-то просто очень глобальным осознанием. Многие люди себя обвиняют, многие люди себя корят, многие люди очень сильно входят в депрессию, когда в той либо иной ситуации они ошибаются. Но вы просто-напросто должны понимать, что именно на тот момент вы могли сделать, вы сделали максимально, что в ваших силах. И вы в этом не виноваты. Людмила, я не знаю, что у вас, кто-нибудь ребята, прокомментируйте, если она не видит видео, что видео идет, возможно... Если она смотрит с компьютера, значит у нее может проблемы либо с интернетом, либо с плагином каким-нибудь, который не воспроизводит видео через компьютер. Порекомендуйте ей зайти там, через мобильный телефон. Я думаю, через мобильный телефон у нее там все получится. Вот вы можете увидеть, когда у вас ограниченный менталитет, как у большинства людей вокруг нас, мы склонны думать о недостатках. О отсутствии, об ограничении, о, о нехватке. И они думают, что там не хватает денег, чтобы пройти этот путь. Или они думают, что они должны жертвоваться своей семейной жизнью, чтобы вырваться вперед. Это вот, знаете, это я привожу пример, когда вы можете своему окружению, либо кому-то, э, человеку, который ни разу не был в предпринимательстве, предложить сетевой бизнес. И они сразу же начинают отталкиваться, что у меня нет времени, у меня там семья, у меня нет денег. И недавно один из моих близких родственников рассказал мне, что все состоятельные люди в мире сделали что-то неэтичное, чтобы сделать свое состояние. То есть представляете, да, то есть, как у многих людей сформировано мышление, что тот козлина наворовал, тот козлин, то, то, у того козлины, либо у козы папа богатей. У того ненормального, тому ненормальному повезло в лотерею, да, то есть, ну вот, как бы у многих очень много отговорок, но они даже не могут себе представить, что эти люди прошли, например, лет двадцать постоянных препятствий, усилий для того, чтобы кататься на крутом автомобиле, чтобы иметь хороший дом, чтобы иметь семью, чтобы путешествовать постоянно. И они думают, что к ним это пришло вот так вот моментально. Понятно, что мы видим вот эту всю картинку сразу же. Я думаю, что вы уже так не думаете, потому что вы уже предприниматель, вы предприниматель сетевого бизнеса, и вы, и вы прошли через эту определенную иронию. И, но я все-таки думаю, что вы с такими ребятами сталкиваетесь, которые до сих пор думают, что многим повезло. да. То есть Понятно, что есть... Такое понятие как мажорики. Понятно, есть а, понятия те, кому повезло в лотереях. Но, к сожалению, мы не берем их в расчет, потому что эти люди как быстро получают какой-то свои, бла свои блага, так и не быстро и теряют, если не, не умеют ими распоряжаться. И, конечно, а... <coughs> как, как можно заработать день, деньги и быть честным одновременно? Какая нелепая вообще идея. И, по сути, он не пытался, вот мой, хоро... мой близкий родственник, он не пытался сделать то, что делаю я по жизни. Хотя я пытался объяснить ему, но богатые люди думают иначе. Они не думают или-или. Они думают, почему бы не оба варианта. Люди просто не привыкли брать на себя ответственность и винят всех и вся. Ну, да. Как бы это банально уже не звучало, за все... Мои либо даже уже 7, 6 лет, да, 6 лет, к сожалению, так оно и есть. Почему бы не иметь свой кусок пирога и съесть его? Э -э -э, эти люди живут в мире изобилия и богатства. Они знают, что если они чего-то хотят, они должны пойти и получить это. Вы, вы можете иметь хорошую семью и много денег одновременно. И это вот вопрос мне к вам, вы можете вообще иметь хорошую семью и много денег? Вот ответьте мне. И я со своей стороны скажу, конечно, безусловно, вы просто должны работать ради того и другого. Не ради чего-то одного, а ради того и другого. Вы можете потратить больше времени со своими детьми в то время, как строите бизнес сетевого маркетинга? Вот это вопрос. Вы можете потратить больше времени со своими детьми, в то время, как строите бизнес сетевого маркетинга? Я отвечу вам «да», если вы управляете своим временем и сделаете это приоритетом. Знаете, как э, говорят, лучше быть счастливым, чем иметь много денег. Слышали э, кто-нибудь из вас вот это высказывание: Лучше быть счастливым, чем иметь много денег. Поставьте восклицательные знаки, если слышали. Что, не в богатстве счастья? Не слышали такого. Вижу, что слышали, потому что это кругом и да около. И это самое глупое высказывание в мире, которое можно вообще взять от кого-то <coughs> и этим высказыванием пользоваться. Есть еще такое высказывание не были, «не были богатыми». И нечего научить да а почему вы не можете быть счастливым и иметь деньги я согласен деньги не могут купить счастье но и нищета тоже не принесет счастье если вы счастливый человек когда э, э, я думаю что вы будете еще более счастливее с большим количеством денег действительно вы, вы будете не в деньгах, а счастье, да. Встреча уже идет, у меня черный безмолвный экран. Ребята, напишите человеку что-нибудь, что происходит. Могу предложить, что многие ответили так, потому что любовь найти сложнее, чем заработать деньги. Поэтому лучше найти любовь настоящую, а деньги вместе заработаны. Нет, не жили богаты, нечего. Вот всем привет, извините за опоздание, только ребенка уложила. Наверное, Юлия, будете смотреть запись, потому что уже мы подходим, можно сказать, к концу. Так вот, если вы счастливый человек, тогда вы будете еще счастливее с большим количеством денег. Поэтому я хочу именно закончить на этой мысли. Есть ли области вашей жизни, в которых вы чувствуете, что жертвуете одним или другим? ребят. Напишите, есть ли области вашей жизни, в которых вы чувствуете, что жертвуете одним или другим? Возможно, может, у вас есть обстоятельства, которые вынуждают иметь только один вариант в жизни. Вижу, что у многих, ну не у многих, но у некоторых есть. Так вот, я мог бы, конечно, оспорить эти убеждения и попросить вас пересмотреть свой мыслительный процесс, а после увидеть, как вы можете творчески придумать решение для обоих вариантов. Больше работаешь, меньше времени на семью. Нужно немного работать, а ум, умно работать, да, то есть, как Стив Джобс сказал. Нужно немного работать, а умно работать, с умом работать. Можно работать мало, но эффективней. То есть нужно пересмотреть вот эти варианты. И помните, что все зависит именно от вашего мышления. Если вы верите, что в вашей жизни никогда не будет тех благ, которых вы хотите, это именно то, что вы и получите. И если вы верите, что изобилие рано или поздно придет в вашу жизнь, тогда у вас будет изобилие. Легко ли это? Нет, не всегда. Особенно, когда весь мир и все вокруг говорят вам, что вы не сможете. Вы действительно должны упорно трудиться над своим мышлением, взглядами, убеждениями и действиями, чтобы иметь все то, что вы хотите иметь. Но хорошей новостью является то, что вы можете абсолютно все. И это я хочу вам пожелать, для того, чтобы вы переосмыслили все, что вы делаете. И я верю... Если вы здесь находитесь, если вы находитесь на моем тренинге, что вы действительно можете все, потому что вы уже вступили на ту правильную дорогу. Сетевой бизнес, 10-дневный тренинг, все вот эти пазлики сложатся в огромный большой путь, который позволит вам достичь всего, чего только хотите. Визуализация своих помышлений. Тоже как вариант. Вот. Поэтому... Есть два типа людей, ну их, конечно, больше, но можно разделить на два типа людей, которые я, например, никогда не хочу видеть в своей жизни. Это такие нытики, которые приходят домой, ложатся на диван, смотрят телевизор, выбирают фильм, например, «Как строилась Америка», да, то есть либо какие-нибудь истории магнатов, и они собираются изменить свою жизнь. Они только собираются. И есть люди, которые твердо намерены изменить эту жизнь. То есть, вы пришли в этот бизнес, и вы понимаете, что вы в любом случае добьетесь своего результата. Рано или поздно. Не стоит вопроса, добьетесь, либо не добьетесь. Стоит вопрос лишь во времени. Вы достигнете своих результатов. Только зависит, когда. И вот это когда определяет... Много факторов. Ваши наставники, инструменты, компании, маркетинг планы, ваши желания, жгучие ваши цели и ваш уровень мышления. Поэтому, ребят, на сегодня я хотел бы на этой теме завершить. Как я и обещал, это было очень коротким, но я думаю, очень содержательным сообщением утренним для вас, для того, чтобы поднять вас, у вас уровень мотивации, уровень доверие к самому себе, уровень э, действий, то есть мотивация действий, намерение. И жду от вас, давайте, может, э, если у вас есть какие-нибудь вопросы, пообщаемся с вами буквально минут 10 и будем с вами прощаться до вечерней, до вечернего нашего эфира, где мы поговорим о том, что необходимо писать вашим партнерам, кандидатам, клиентам, э, чтобы утеплить, с вами отношения, чтобы они влюбились в вас и были вашими жгучими фанатами. Так книги какие книги Брайана Трейси посоветуешь прочитать для начала? Первые две, чтобы не листать все подряд. Посмотрите материал записи. Я, по сути, пока не рекомендую там книги по Брайану Трейси читать. Он человек, который больше в продажах специализируется, по психологии продаж, поэтому вот то, что я могу порекомендовать вот на данном этапе, который я вот прям жгуче желаю, самое главное это внутренняя мотивация, иначе в противном случае человек прогорит. Ну да, есть, есть внешняя мотивация, есть внутренняя. Психология влияния Роберта Чалдини Прочитайте, очень сильная книга Которая вам поможет в вашем бизнесе В любом случае, как в бизнесе офлайн, Так и в бизнесе онлайн Психология влияния Почитайте мышление миллионера Вот Виктор Хансен, наверное Остановитесь пока на психологии влияния Я уже столько этих книг перечитал Что у меня прям уже Путаница в голове. Ну вот, психология влияния, либо Т. Харвекера можете Секреты мышления миллионера тоже почитать. Ну вот две Роберта Чалдини и Секреты мышления миллионера. Т. Харвэкер. Харв Экер. Секреты мышления миллионера и Роберт Чалдини. Психология влияния. Виктор Ханс, сейчас, минуточку я скажу, который мне очень книга... А, «Миллионер за минуту», вот, «Миллионер за минуту». Кто слышал об этой книге? Там очень круто, как история, так и книга поделена на две части. Художественная книга и психологические установки как себя нужно вести, то есть практическая книга, практика, то есть там указано домашнее задание, и художественная книга. И там вот Марк Виктор Хансен, то есть написал, и Роберт Аллен. Очень классная книга, мне очень понравилась. Там, кстати, и про интернет бизнес сказано, и про офлайн продажи, то есть там системы рычагов, что у вас э, необходимо быть множественные источники дохода, и вот интернет очень классно позволяет иметь... Э, Множественные источники дохода, чтобы зарабатывать много денег. Классная книга. Вот. «Миллионер за минуту. Прямой путь к богатству». Ну, вот, три вот эти книги. Роберт Челдини «Психология и влияния». в Экер «Секреты мышления миллионера». А Марк Виктор Хансен, Роберт Аллен «Миллионер за минуту». Многие тренера советуют знакомиться с книгами Киосаки. Как ты считаешь, для новичка МЛМ? нужно сейчас его читать или лучше позже? Вы для себя это спрашиваете? Ну, как, как меня, то книга не вставляла. Ну, то есть, да, Роберт, э, Роберт Киосаки грамотный парень, грамотный мужчина, уже дедушка, а, который сетевой бизнес очень сильно хвалит, очень много интересных моментов он описывает, квадрант денежного потока и так далее. А, ну... Меня не сильно смотивировала эта книга, хотя, знаете, вот эта книга очень полезна человеку, кто еще не сталкивался ни разу с сетевым маркетингом, и вы хотите, чтобы он передумал свой взгляд. То есть, потому что вот дать, там говорится, как предприниматель, да, то есть, как, как что такое бизнес, что такое предпринимательство, там и такая легкая подводка к сетевому маркетингу. Я, кстати, очень много людей встречал, которые вот... И именно с Роберта Киосаки приходили в сетевой бизнес именно после того, как прочитают. То есть начали интересоваться. То есть вы можете своим даже окружением вот, купить, например, книгу. И, знаете, это как ценность наперед. Вот, ребят, как работать с офлайн бизнесом. Он именно направил меня в сетевой. Вот, Эльвира подтвердила мое предположение. То есть. То же самое, как в онлайн-маркетинге, как и в интернет-бизнесе. Вам нужно дать какую-то бесплатность, ценность. Человек прочитает, воодушевится. И потом человеку можно уже говорить о сетевом. Конечно, нужно выявить потребности человека. Хочет ли он вообще прочитать какую-нибудь книгу о саморазвитии, о каком-то бизнесе, чтобы его как-то направить вперед. И вот пообщавшись, например, со своим кругом об... окружения, да, то есть, со своими друзьями, близкими, родными, Сказать, может тебе интересно, я могу тебе дать книгу очень крутую, человек говорит там про инвестиции, про бизнес, про различные направления бизнеса, я думаю, ты очень много чего интересного извлечешь с этой книги. Если ты любишь читать, если ты можешь прочитать, тебе могу дать эту книгу. И человек прочитает, вы дали ценность наперед, вы ему помогли, вы ему помогли, правильно, вы дали ему э, вот отправочный пункт чтобы человек осознал, в каком он направлении, где он находится и куда двигаться дальше. И там очень там описывается сектор R рабочих, сектор э, людей, которые работают сами на себя, специалисты, сектор бизнесменов, сектор инвесторов. И вот он сетевой бизнес при, приравнивает, э, как вот люди переходят параллельно плавненько вот с этих секторов, сектор бизнеса. То есть, и там потом просто с человеком можно начинать общаться, что помнишь, там в этой книге, вот обсудить просто эту книгу, помнишь, там было про сетевой бизнес сказано, как ты думаешь, интересная идея, ну да, прикольно, человек рекомендует. Ну вот я занимаюсь сетевым бизнесом, если хочешь, я тебе расскажу больше и подробнее об этих возможностях, и будем вместе создавать бизнес, создавать э, то, что действительно работает. Все, то есть вы нашли вообще, найдете общие точки соприкосновения, и этому человеку уже будет намного проще рассказать о сетевом бизнесе, потому что он слышал это уже от эксперта, от авторов бестселлера. Вот, Поэтому можете пользоваться как, как один из вариантов вовлечения людей в свой бизнес. Какая тема сегодняшнего вечернего эфира? Мы поговорим о том, что конкретно нужно писать, в письмах вашим кандидатам для того, чтобы они стали вашими фанатами. Ну, это как вот так вот вкратце, то есть какой контент и ценность нужно конкретно давать, чтобы человек человеку нравилось за вами наблюдать, чтобы он шел за вами и в конечном счете выбрал ваше предложение, купил ваш продукт. Ну, ребят, я уже вам вообще как бы и утром даже заданий не даю. И а, очень простые домашние задания даю вечером. То есть, вот последние там в одном из своих дней, походу, а, какой он там, треть, в третьем дне я вообще, наверное, домашнее задание не давал. А, ну, я даю очень простые домашние задания. Ребята, справляйтесь. Очень сильно прошу вас, справляйтесь, потому что а, вам нужно пройти через это. Они по сравнению с тем, что я, например... Даю своим партнерам, там это вынос мозга, да, да, то есть, чтобы люди поработали то, либо другое. Пару книг разместила на стене в группе аудиокниги. Как рекрутировать, не рекрутируя? Это вопрос, как рекрутировать, не рекрутируя? Или утверждение, я немножко не понял. Вопрос. Вот, Эльвира скинула и аудиокниги, вам думай, как миллионер, да, то есть Харвекера. Видите, по-другому немножко называется, не мышление миллионера, думай, как миллионер. А, Эльвира, есть книга Бернацкого, продающая тексты, тексты Как рекрутировать, не рекрутируя? Ой, Роберта Чалдини, психологию влияния вам уже скинули Эльвира, вообще, кладезь знаний Кладезь прям ходячая библиотека. Итак, рекрутировать, не рекрутируя? Очень просто Станьте магнитом Станьте той личностью, за которой будут постоянно наблюдать. Но вам нужно делать настолько максимально действий. Э -э ну, смотрите, когда вам будет легко выполнять мои домашние задания, это уже признак, первый шаг к тому, что вы приближаетесь э к, маг к магнетическому спонсированию, к привлекательному маркетингу. Когда человек за вами много наблюдает, давать много ценностей давать много полезности, давать очень много рекомендаций, обучать людей. Самое главное – обучать людей. Тогда вы включаете такое магнетическое спонсирование, магнетический маркетинг, когда люди сами интересуются, чем вы занимаетесь и можно ли к тебе присоединиться в бизнес. Выход в зоны комфорта – один из самых сильных моментов, чтобы стать вот этим магнитом – это видео, трансляции, YouTube. Это то, что вам нужно уже было делать вчера, если вы хотите, чтобы сегодня вы стали этим магнитом. Поэтому, ребят, э, без этого практически никак. А, вы можете автоматизировать рекрутинг, да, то есть без видео, без трансляций, без вебинара, Вы можете автоматизировать, но вы все равно будете рекрутировать. Елена, нет, не читала, еще и не встречала ни разу. Но если вы хотите, чтобы люди вас сами находили, вас искали, поэтому вам нужно создавать контент-видео. Видео, виде, видео э, и видеотрансляций. Поэтому это самое то, что с чего нужно начинать. А, но не рассчитывайте это на вот такой эффект быстрый. да, То есть, когда вы запишете первое видео и думаете, что все, мой бизнес удался. Видео нужно будет записать на записывать на постоянной основе, проводить трансляции на постоянной основе. И если вы не будете сдаваться и будете понимать, что это приводит к результату, вы не успеете моргнуть глазом и увидите эти результаты. Но в любом случае нужно начинать любом с рекрутинга. Просто нужно научиться автоматизировать эти процессы, не нуждаться уже в людях. Вы понимаете, вы себя настолько просто начинаете в этом бизнесе чувствовать, когда вы понимаете, что у вас вопросов в людях нету. И вот такой вот парадокс, когда вы сами решаете этот вопрос, когда вы настраиваете вот эту э, конвейер, да, то есть, которым я научу вас на интенсиве только через, э, через одну социальную сеть ВКонтакте, только через ВКонтакте, уже не беря там интернет, например, вы себя настолько будете просто чувствовать, что вот этот магнит-маркетинг будет прям от вас сиять. То есть, э, вы будете себя так просто чувствовать, что... Нуждаться в людях, и вот парадокс в том, что люди сами будут проситься к вам в команду, когда вы уже в них не нуждаетесь. Вот такой вот парадокс. Вот такой вот магнит маркетинг, такой вот привлекательный маркетинг, такая вот формула привлекательного маркетинга. начинаете. Как называется проект, с которым сотрудничаешь? Это неэтично а говорить на прямом эфире, если вам интересно, можете написать мне личное сообщение, я вам скажу название. И я не знаю, что вас интересует, либо мое название, либо информация о моем проекте. Но опять же, ребята, я всем говорю, что проект это инструмент. Главное за кем идти, с кем идти и кто вас будет направлять э, к результату. Проект это всего лишь инструмент, который может быть хорошим, очень хорошим и плохим. Поэтому и спрашиваю. А я знаю. Да ладно. Только не признавайтесь, Оливира, в каком я проекте. Всем остальным пускай люди сами постучатся и у меня узнают, если им это интересно. Вот. Поэтому, ребят, смотрите. У вас вот телефон. Вот я сейчас вещаю через телефон. Это ваша... Отличный проекты, и хорошее знание там. Спасибо, Оливира. Ребят... Ваш телефон – это ваша съемочная студия, то есть вы вот понимаете, вы э, настолько не ограничиваетесь во времени, не ограничиваетесь в ресурсах. Вы взяли телефон в любом месте, начали трансляцию, начали общаться с своими друзьями, подписчиками. Сначала это страшно, я вас полностью понимаю, все через это проходили, особенно когда я вам не говорю на сцену выходить. Когда я начинал на сцену выходить, сейчас я, кстати, глобально буду думать над вопросом офлайн мероприятий. Потому что вот это единственное, что очень сильно сплачивает и э, онлайн мероприятие этого не заменит. Я сейчас хочу начинать в своем городе постоянно мастер-классы, потом по городам ездить, к своим партнерам, по странам потом, э, потому что у меня уже за два месяца у меня международный бизнес. Это Израиль, Греция, вся Россия, Беларусь, Украина. И мне очень хочется побывать. У каждого своих партнеров и поднять их уровень бизнеса, чтобы вот именно в их регионе была очень крутая движуха. И вот это то, что действительно онлайн не заменит. И я вам не говорю проводить сейчас офлайн мероприятия, это действительно нужно быть готовым к этому, но это очень сильно поднимает ваш уровень бизнеса, уровень социального подтверждения, за вами начинают следить, прям думают, что вы крутой чувак. Вот Пару фоток того, что вы выступаете где-то на прямой сцене, поднимают уровень вашей экспертности прям на сотый левел, да? то есть 80-й левел, плюс 100 500 левел. И а, вам нужно начинать хотя бы трансляции проводить. Даже не записывайте видео, проводите трансляции, потому что эти трансляции потом сохраняются а, и а, об, обучаетесь. А, а, так, не, не, не шлите мне пока сообщений а, и Ваше видео сохраняется, и оно потом ранжируется. Если вас видят, например, человек 30 хотя бы, потом буквально через сутки ваши видео увидят уже более 100 человек. Представляете, да, ребят? То есть ВК-трансляция, если вы будете проводить, ну, для начала это будет супер. Потом сможете, есть программка там, save, save from вроде бы, .NET, вы можете видео скачивать в ВКонтакте. И потом загружайте на YouTube. То есть у вас... Это что такое? Чувак, кастрированный баран. Это что за новости? Это вы сленг переводите. Каждый по-разному использует это слово. Иногда это используют как интересный, крутой человек много тоже мы жаргон в своем русском языке используем зарубежное это в переводе вот, поэтому делайте, начните с ВК-трансляции Офлайн большая ответственность надо быть очень эрудированным в своей области понимаете, а Понятно, а вы не сможете стать э, более опытным, если этого не начать. То есть нет подходящих моментов. Подходящий момент, вот он, вот прямо сегодня, прямо сейчас. У вас не будет никогда подходящего момента, когда вы будете более э, экспертным, когда вы будете более знаменитым, э, более квалифицированным. Постоянно у вас будет присутствовать страх. И, кстати, самый подходящий момент, это самый неподходящий момент. Вот запомните этот момент, э, вот эти слова. Так что, ребят, делайте ВК-трансляции, сохраняйте видео, потом через программку специальную скачивайте их, загружайте на YouTube и убивайте двух зайцев сразу же. Я сам этим еще не пользуюсь. Вот постоянно, когда вот идет такой мозговой штурм, когда вот много людей, общаемся, я даю идеи, и вот эти идеи прям приходят из извне которые дают очень крутой результат. Вот я вам дал Гамаюна а, вчера вечером на трансляции, тот сервис, которым я сам еще не пользуюсь, и у вас есть очень крутая возможность этим пользоваться. И сегодня рассказал про вот это, вот делать видео, потом их сохранять, закачивать еще и на YouTube, и двух зайцев убивать, я сам этим еще не пользуюсь. А, поэтому это очень круто. Делайте этим. То есть еще вам более упрощает а, варианты развития вашего бизнеса. В ВК-трансляции, ВК-лайв есть э, такое направление. Ну вот я сейчас через ВК-трансляцию провожу э, на, наш эфир. Есть приложение, например, на телефон ВК-лайв. Да, то есть так и называется. Я вот тоже сегодня поделилась сервисом, которым недавно пользуюсь. Вообще быстро можно находить целевую аудиторию. Эльвира... Вот Эльвира вообще может прокачаться вот в этом тренинге просто круто. Она такие, знаете, якоря забрасывает, заметит, что Эльвира самая активная у нас. И домашку делает, и вам постоянно рекомендует. Показывает свою экспертность. А, это называется я не, кош, кошачий маркетинг, либо шпионский маркетинг. Да, то есть сегодня качество звука и видео лучше. Ну, потому что это через ВК-трансляцию, не через youtube Трансляцию. Ну, через ВК трансляцию например, не могу слайды показывать. Это нужно сервисы сторонние подключать, которые тоже очень много нагружают интернет, который у нас в Беларуси навряд ли потянет. Шпионский маркетинг, да, вот что-то вот в этом направлении. Ильвира молодец! Вот она прокачивается на этом тренинге. Не перехвалите. Я не перехваливаю, я пиар бесплатно делаю. Вы, вы сами же себя сейчас прокачиваете и я думаю. От этого будет очень хорошая польза. За вами тоже после этого тренинга начнет много большое количество людей уже наблюдать. А мне нравится Эльвира, я уже слежу за ним. Ну вот, видите. Еще бы. Человек столько ценностей дает параллельно. Я даю тренинг, и она тут всем книги уже поскидывала. Вот Полезность наперед, психология влияния работает. И так следят. И будут следить еще больше. Ну что, ребят, тогда будем прощаться. Не вижу от вас еще вопросиков. Если их нету. Тогда до встречи вечером. С вами был Виктор Бондолет. Пока-пока.